Если там с других городов приезжают, все ну, хвалят дороги постоянно. Если и иногородние садятся, то о, какие у вас хорошие дороги говорят. Полностью дорогу снимают, новую дорогу ложат и закатывают. Уменье уровня Москвы дороги. А Москва у нас самая лучшая дорога. Лучше, в Екатеринбурге, в Кургане. Это центр города, улица Республики, и здесь ни одной ямы на дороге. Это спальные районы, здесь тоже ни одной выбоины. И, наконец, кольцевая дорога вокруг города, ровная и гладкая. Упрекнуть Тюмень в плохих дорогах не получится, даже при большом желании. Они здесь, пожалуй, идеальные. И это отмечают все, кто хотя бы раз бывал в Тюмени. Главное отличие от Красноярска – подход, который здесь применяют городские власти. Технологию литового асфальта или ямочного ремонта, к которому мы все так привыкли, здесь не применяют. В местной мэрии говорят, они давно отказались от визуального обследования дорог. Уже несколько лет дорожное полотно исследует специальный мобильный комплекс. Только он может показать наличие пустот внутри асфальта до того, как ямы станут видны всем. А работает это вот так. Дорожная лаборатория проезжает по дорогам и с помощью специального оборудования выявляет пористость и размытие грунта. Если покрытие уже внутри начинает разрушаться, слой асфальта снимают и кладут новый. Такого ремонта хватает на три, а то и пять лет. В Красноярске же чаще применяют технологию литого асфальта. То есть, когда ямы на проезжей части становятся ощутимы, тогда и асфальт латают. Такого ямочного ремонта хватает чаще всего на один сезон. Свою технологию ремонта в Тюменской мэрии чиновники называют профилактикой заболевания, а не лечением. Если перевести на наш простой человеческий язык, медицинский осмотр проходит, каждый нормальный человек, так и здесь происходит осмотр не только автомобильный диагностический. Делается диагноз и говорят тут вот нужно вот такую пилюлечку, а через два года, смотри, а то может быть еще и хуже. Поэтому все очень в принципе понятно. Городской бюджет Тюмени на дороге в год тратит в среднем 600 миллионов рублей. Красноярские власти на эти цели денег выделяют в разы меньше. До начала подготовки к универсиаде эта цифра равнялась 250 миллионам рублей. При том, что бюджеты в городах примерно одинаковые – 28 миллиардов рублей. На вопрос, почему мы не можем перенять опыт Тюмени, ответ чиновников прост. Я так думаю, что раз у них город меньше, то и дорог у них меньше. Мы вынуждены делать ямочный ремонт. От этого никуда не уйти. Но надо просто что ямочный ремонт это как временная пломба в больном зубе. В любом случае мы подойдем к моменту, когда будем делать широкомасштабные уже ремонты бетонного покрытия. Тем временем в Красноярске по традиции в этом году вместе со снегом сошел асфальт. Например, на предмостной площади без ущерба для подвески автомобиля проехать вообще невозможно. Дыры глубокие и достигают нескольких метров в ширину. И таких дорог в Красноярске весной десятки. Общественники уверены, никакие новые технологии в Красноярске не заработают, пока нашу мобильную лабораторию не дооснастят до конца и не перестанут вскрывать асфальт и увозить на пробы. сделать вырубку, потом добейся от э, самих подрядчиков заделать эту яму. Бывает, она остается начинает разрушение. Э, я поддержу город Тюмень тем, что они действительно отошли от ямочного ремонта, прислушались, как говорят европейцы. Европейцы насчет ямочного ремонта говорят о том, что у нас недостаточно столько много денег, чтобы заниматься ямочным ремонтом. Общественники говорят, деньги на мобильную лабораторию в Красноярске уже выделили. Полноценно работать она должна начать в этом году. Если чиновники будут соблюдать технологию, то через Через пять лет мы бы могли сменить позиции аутсайтера рейтинга городов по качеству дорог. А пока первое место в списке занимает Тюмень. Ольга Хоплова, Дмитрий Яковлев, Олег Голубин. Афонтова. Новости Тюмень.